Всем привет! Итак, продолжаем э, смотреть, что можно сделать с помощью FFMPEG. С помощью FFMPEG можно сделать очень много, не используя, конечно же, видеоредактор. Так вот, сегодня попробуем объединить все эти видео в один. Я думаю, уже кто-то с этим сталкивался и, конечно же, решал этот вопрос. Но кто еще не сталкивался, тот может столкнуться и, возможно, мое видео поможет. А как оно может помочь? А просто вы можете сохранить это все в качестве заметок или шаблонов, либо подписаться, у меня есть платная подписка на Патреоне, стоит 1 доллар, да, и там доступ к текстовым заметкам, и вот в текстовых заметках это все есть. Ну, а проще всего, наверное, сохранить это все к себе в файлики. Так вот. Что нам нужно? У нас есть разные видео, и нужно их объединить, то есть не имеется в виду, потому что можно с помощью ffmpeg объединить так два видео, что одно видео будет, к примеру, слева, второе справа, оно будет растянуто, потом объединить третье видео, оно будет еще растянутое, ну то есть ширина да, будет умножена, грубо говоря, на 2, короче. Нам нужно просто к одному видео добавить второе, ко второму, третье, к третьему, четвертое и так далее. То есть сделать из нескольких частей полностью, из нескольких кусочков, одно видео, которое идет подряд. Вот Самый простой способ это вот такой. Создать файлик какой-то. И, к примеру,, и, к примеру, вот так вот. Пишем файл. Во, -во, Во, вот так вот. Ну, здесь я сейчас напишу и продолжим. Короче, пишем файл, создаем файлик текстовый какой-нибудь, пишем в нем файл и полный путь к вашему видео, то есть они могут лежать по разным путям вот а ну да кстати еще кто-то мог бы спросить а зачем нам этот ffmpeg если у нас есть всякие видеоредакторы Ну, дело в том что не у всех они есть это раз во вторых это очень хорошо когда вы знаете что ffmpeg умеет что он что с ним можно работать с консоли да, с терминала и и если вы еще пишете всякие скрипты, то очень много можно всего интересного сделать, да, с помощью скриптов и работой с терминалом. Так вот, что нам надо сделать? Нам надо, так, давайте я тут нахожусь, вызвать ffmpeg. Дальше нам нужно вот такой параметр f, дальше concat, дальше источник и и передаем ему вот это файл с txt. Файл с txt. Дальше, дальше говорим, что нужно скопировать это все, и говорим о output all, и давайте mkv, и нажимаем enter. И что, вот и все, <coughs> подозрительно быстро. Ну да ладно, давайте посмотрим, output all, занимает 12 мегабайт. А ну-ка, давайте-ка я сейчас выделю все остальные. Все остальные 12,9 занимают, а здесь тоже 12,9. Ну, давайте нажмем. Так, у нас 2 минуты 40, 40 с чем-то. Хорошо, это у нас пример с картиночкой. Дальше все то же самое, но походу замедленно. Да, замедленно. Давайте посмотрим. Так, сейчас где-то замедленная съемка. 0,1, 2. Да, это в два раза замедленное видео. Оно будет долго идти дальше. По идее, у нас будет видео ускоренное. Да, вот оно. Ускоренное в два раза. М -м так. И дальше, наверное, в четыре раза. Короче, короче, сейчас посмотрим, в таком ли порядке было. Было обычное, потом замедленное, потом в два раза, в четыре раза и тест видео а тест видео это обычно так подождите первое какое было output а это с картиночка все верно да короче у нас все идет в том порядке в котором мы указали вот поэтому если вам нужно собрать все видео в один самый простой способ я вам сказал создаете файлик и дальше пишите так давайте вот вот это ну, у кого есть еще какие-то интересные примеры по поводу объединения э, ряда видео в один, в одно видео, пишите в комментариях свои примеры, будет полезно очень всем. Но ну, а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!